Вчера одна женщина, христианка, в кавычках, сказала, чтобы я больше не бросал ей слав Иисуса Христа. Потому что она говорит, что это мусор. Слова Иисуса Христа для нее мусор. Хотя она ходит с вами в вашей церкви, хотя она участвует в Святой Вечере Господней вместе с вами. Когда в Библии написано, что нечестивец не устоит в собрании праведных, если она еще устояла в этом собрании, значит это собрание неправедных, значит это собрание нечестивцев, точно таких же, которые ненавидят слова Иисуса Христа, для которых слова Иисуса Христа это мусор. Вот почему эти люди носят в себе бесов. Потому что Иисус Христос... Когда он изгнал легион бесов и задержимого, легион бесов просили, чтобы он разрешил им войти в свиней. И Иисус разрешил этим бесам, и они вошли в стадо свиней. Вот почему эти люди-свиньи, они носят в себе бесов. Потому что они говорят, что слова Иисуса Христа это мусор. Я ничего не выдумал, мой милый друг, я говорю то, что сказал Иисус Христос, и я хочу прочитать тебе это в Евангелии от Матфея 7 главы 6 стиха. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас? Или ты тоже считаешь, что это мусор? Да благословит вас Господь наш Иисус!